Занимаетесь оптовой или розничной торговлей? Тогда добро пожаловать в наш оптоклуб! Компания «Венера» представляет федеральный проект оптовой торговли bigdifusebuyer.ru Big Buyer – это площадка, где вы можете с централизованного склада заказать все необходимые товары напрямую у производителей и оптовых компаний, как крупными, так и малыми партиями. Персональный менеджер оперативно соберет ваш заказ, подготовит документы, организует погрузку с видеофиксацией и логистику до вашего магазина или склада. Для этого нужно всего лишь первое, Зарегистрироваться на сайте bigdiffisbuyer.ru; 2. Выбрать необходимый товар и оформить заказ 3. Отследить готовность заказа в личном кабинете или у персонального менеджера 4. Оплатить счет 5 забрать товар со складов Big Buyer или поручить нам организовать доставку прямо в ваш магазин или на склад. Оптоклуб Big Buyer. С нами удобно и выгодно. Приглашаем к сотрудничеству поставщиков и оптовых покупателей. Анимационные ролики Line Space Современный метод продвижения бизнеса